Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Олег Ломака. Я активный участник сообщества «Века». В проектах нахожусь уже около 7 месяцев, с ноября прошлого года. И поверьте, за эти 7 месяцев я для себя уже осознал и многое понял, усвоил, так сказать, основные направления, куда же движется компания – куда мы идем, каким курсом мы будем развиваться. И сегодня хотелось бы поделиться с вами своим видением, своим пониманием в общем сообщества. И, безусловно, пробежимся по маркетингу ProfitBot. Рассмотрим его сильные стороны, его преимущества. В общем, поехали. Так, у нас... Почему-то, да, спасибо, Роман. Я запускаю слайды. Итак, тема сегодняшнего нашего вебинара ProfitBot. Не теряй фокус или как сохранить и приумножить. О чем бы для начала хотелось поговорить. Я наблюдаю в сообществе, читая чаты, в команде есть некоторые такие веяния. Можно расценить как некоторый паник-сейл. Что же происходит? Курс монеты падает, куда мы движемся и что дальше делать. Как сохранить свои э, заработанные средства и как их приумножить, вот об этом бы сегодня и хотелось поговорить, друзья мои. Важно, не теряем фокус. Итак, что делать на падении крипторынка? Вот смотрите, для всех тех, у кого была возможность, кто зашел пораньше и сумел а, открыть крупные депозиты в ProfitBot и сейчас зарабатывает достаточно большое количество века, ситуация, ну, такая, вполне себе хорошая, потому что вы а, зарабатываете век, несмотря на то, что новые депозиты в монете век открыть нельзя, то в ProfitBot все депозиты доработают до конца, и вы получите в полном объеме, все заявленные проценты. Для тех, кто только подключился к проекту ProfitBot и сделал самый маленький депозит, есть, конечно же, некоторая, наверное, в глубине души обида. Я не смог заработать. Но, ребят, для вас тоже хорошая новость. Ведь сегодня курс монеты значительно просел. И на это стоит смотреть с позитивной точки зрения. Лучшее время для покупки монеты еще, наверное, не было. Но ну, если только на старте. Но если смотреть в формате прошедшего года, то это наилучший курс для того, чтобы просто закупиться этим активом. И я бы хотел сакцентировать ваше внимание, ну, наверное, на стратегии ходл. Мы так по ней слегка пройдемся. В чем, собственно говоря, суть? Учитывая то, что сейчас очень хороший курс монеты на рынке, то самое время покупать. Если вы покупали по 4, по 6 долларов, по 2, по 1,5, ребята, хорошая возможность докупать и тем самым усреднять свой актив. Ну и безусловно, пока мы не увидим приличного курса, то ни в коем случае мы не продаем свою монету. Мы ее будем халдить. И это разумно, потому что есть же очень важное правило. До тех пор, пока ты не зафиксировал свой убыток, ты не потерял. Ведь согласитесь, когда вы вошли в криптопроект и вы свои фиатные средства обменяли на криптовалюту, то ценность уже имеет исключительно то количество монет, которым вы обладаете. Ведь курс рано или поздно все равно скорректируется в обратную сторону. Разворот он неминуем он обязательно будет. Тому есть много подтверждений. Ведь, если я не ошибаюсь, неделю-полторы назад на брифинге Искандер анонсировал новый проект, который будет работать на монете ВЕК, в котором она будет нужна. И это не депозитка. Пока это некоторый секрет. Я его тоже не знаю, ожидаю так же, как и вы. Но если там будет востребована монета ВЕК, то что мы увидим? Мы увидим ее рост. Поэтому, ребят... Важно, не забывайте о том, что есть возможность покупать на проливе, на просадке, на низком курсе. Обязательно докупайте, тем самым вы будете усреднять а, свой актив и наращивать количество. Это важно. Теперь для тех, а, у кого а, очень много монеты, есть огромное количество проектов, в которых тоже можно использовать. Об этом мы говорим чуть позже, но а сейчас хотелось бы обратить внимание на то, что это же не только проект для пассивных инвесторов. Очень здорово, когда вы имеете возможность разом инвестировать крупную сумму денег и потом жить на проценты. Но есть же еще вариант зарабатывать, имея маленькую стартовую сумму. Это, безусловно, реферальные программы, которые у нас есть в каждом проекте. К чему клоню, к чему веду? Ребята, Стройте команду, тем самым вы будете увеличивать свой доход. Вот поверьте, время, наверное, сменить э, свои какие-то парадные одежки, наверное, одеть рубаку пахаря и просто впрячься и поработать. Какие плюсы вы от этого получите? Во-первых, в активной форме, создавая большие структуры, создавая большую команду, вы хорошо заработаете. Это факт. Вы поможете людям новеньким тоже заработать. Это факт. И третье. Вы увеличите сообщество, что само собой повлечет за собой спрос на наши криптоактивы. То есть, как ни крути, везде ситуация будет «выиграл-выиграл». Если вы возьмете на себя ответственность активно строить команды, то все у вас получится и все будет у всех хорошо. И тогда абсолютно никакой паники не будет. Рынок падает, мы докупаемся и сохраняем. При этом строим команду и увеличиваем свои доходы. Ребят, Но ну это все на самом деле очень просто. Двигаемся дальше. По поводу сохранения и приумножения своего капитала. Век ира, Ребят, те, у кого на сегодняшний день много века, наверняка многие знают и многие пользуются. Те, кто еще этого не делает, рассмотрите этот вариант. Проект Криптоакселератор. Самое то место, где сейчас имеет смысл хранить век. Доходность превосходная. От 109 до 194%, 194 в год. Превосходно. Тем более сейчас даже нет необходимости переводить свои монеты в проект. Их достаточно хранить на холодных кошельках и просто стейкать с холодного кошелька. Прекрасное место для хранения и приумножения своих активов. Если у вас уже закончились лимиты в криптоакселераторе и пока вы считаете нецелесообразным покупать а, новую лицензию в криптоакселераторе, пожалуйста, проект 1090. Там бессрочная лицензия и в проекте 1090 у нас есть возможность под 50% годовых стейкать как и монету ВЕК, так и токен райда. Единственное, что стейкая монету ВЕК, вы будете получать начисление в райда. Но это тоже хорошо, это тоже наш актив. Монета ВЕК хранится, райда накапливается. Проект Golden Ration. Ну, это вообще ракета. Есть ощущение, что последнее время о нем забыли немножечко. Но я хочу вам напомнить, ребята. Golden Рейша, на примере, допустим, гильдии Кубера, я тут прикидывал, получается, что стоимость одной ячейки на сегодняшний день это примерно 16 центов. Вы просто вдумайся, Карл, 16 центов, это ж вообще космос, потому что каждая ячейка на выходе вам дает порядка 140 монет. Да, это не быстро, возможно, пройдет год, полтора, но, ребят, с 16 центов, сделать 40 тысяч процентов, что может быть лучше. И пускай на это потребуется год, полтора. Мне кажется, ради этого стоит подождать. Двигаемся дальше. Обновленный проект, веб-токен Profit, флагман, бинарный проект. Да, здесь мы зарабатываем токен Райда. И никаких проблем. Это тоже прекрасный актив, которым нужно пользоваться. Ведь сейчас же сложилась как раз такая ситуация, что у нас по поводу века, монеты век, голова по большому счету не должна болеть, потому что нам не надо сильно думать, что же с ним делать. Все, что дает нам ProfitBot, мы кидаем на холодный кошелек, отправляем в акселератор или на стейкинг в 10.90. Если есть возможность докупить, по низкой цене докупаем и в принципе делаем то же самое и сохраняем а зарабатывать мы с вами сейчас запросто можем отличные проценты в бинаре веб токен профит от 176 до 350 процентов пока еще действует промо просто прекрасно безусловно полюбившийся всем нам проект профитбот он остался таким каким он был ничего в нем не изменилось Кроме только того, что мы теперь работаем на токене райда. Все остальное пропорционально в нем осталось точно так же, как и было. Об этом мы поговорим чуть позже, потому что сегодня, напоминаю, тема наша ProfitBot, его основные преимущества. Вот. Ну и GoldenRide это свеженький тоже проект, это тоже матрицы по принципу золотого сечения. Там все точно такая же картина, как и в GoldenRation. С одной ячейки вы получаете огромное количество монет. Поэтому, друзья, не вешать нос. Все у нас прекрасно. Как всегда, самое лучшее время это сегодня. Поэтому мы с вами продолжаем развиваться. И не забывайте, не просто так я вот решил вначале, прежде чем поговорить об одном проекте, напомнить вам о том, что у нас огромная палитра разных проектов, в которых мы можем использовать разные инструменты и в разном формате зарабатывать. И очень важно участвовать не только не, только не в одном проекте, а как можно больше проектов охватить, и тогда какая бы сложная ситуация не сложилась на рынке, будь то просадка, будь то там взлет вы всегда будете иметь возможность маневра. Куда-то перевести, что-то переложить, где-то умножить, переумножить и сохранить. Вот. Нацелил вас на то, что нужно участвовать во всех проектах от компании Века и все у вас будет хорошо. Почему ProfitBot? О ProfitBot можно сказать коротко. Мне он нравится. Почему? Потому что, первое, низкий порог входа, реально от 10 долларов, Высокая доходность. Ну, вообще о доходности наших депозитных программ уже говорено очень много. И ну, ни один же банк не даст вам такие проценты, которые дает каждый из наших проектов. Это факт. Простой и понятный маркетинг. Да, друзья, судя по тому, как этот проект полюбился и как в него достаточно активно входят люди, я делаю такой вывод, что это действительно простой и понятный маркетинг. И еще одно достоинство, безусловно, он подходит, он как шведский стол. ProfitBot – это шведский стол. Здесь каждый для себя найдет какую-то вкусность. И пассивный инвестор, потому что в, заинвестировав разово крупную сумму и делая периодически реинвесты, открывая новые депозиты, можно очень неплохо раскачать свой депозит и суточно получать хорошие прибыли. И, конечно же, активный заработок для тех, кто любит, для тех, кто умеет строить команды, кто готов рассказывать хорошие идеи людям, доносить эту информацию миру. Безусловно, профитбот тоже подходит. Итак, друзья, низкий порог входа, высокая доходность, простой, понятный маркетинг, пассивные и активные формы заработка. Ну, просто сказка на одном блюде. Двигаемся дальше. По профитботу напомню. Для новичков будет новость и новая информация. Итак, депозиты в ProfitBot. Минимальный вход 10 долларов. Это то, о чем я говорил. Низкий порог входа. Под 10 долларов можно открыть депозит. Под 0,7% сроком на 200 дней. Если хотите зарабатывать в сутки больше процент, милости просим, ставьте себе реальные цели. И даже нереальные цели. Тело депозита от 10 тысяч долларов. Поверьте, это тоже реально. Со временем это все делается. И получаете свои заявленные 0,8% процентов в течение 200 дней. Ну а для самых отчаянных, для самых дерзких 20 тысяч долларов и выше 0,9% в день. Срок тот же 200 дней. Ребята, все карты в руки. Но важно, Хочу сказать, вот особенно для тех, кто новенький, не забывайте о том, что тело депозита включено в выплату. Что это значит? Давайте на простом примере. Вы сделали депозит на 100 долларов под 0,7% в день и больше ничего не делаете. Проходит 200 дней, у вас на балансе будет сколько? Правильно, 140 долларов. Почему? Потому что 100 долларов, 0,7% в сутки, это 70 центов. 70 центов умножаем на 200, получаем 140 долларов. Простая математика. Это если больше ничего не делать. Ну а если открывать новые депозиты, делать реинвесты, то, соответственно, уже как сложный процент ваша доходность будет увеличиваться. Итак, это усвоили. Тело депозита включено в выплату. Второй важный момент. Досрочно депозит закрыть нельзя. Точка. 200 дней. Ваш депозит работает. Все, по-другому никак. И сейчас такая ситуация, что создание депозитов доступно по понедельникам. Смотреть на нее можно двояко. Я смотрю на нее, ну, конечно, с позитивной точки зрения. Почему? Потому что за неделю есть возможность, во-первых, подсобрать с разных проектов денежку, монету РА. Второе. За неделю можно достаточному количеству людей рассказать об этой идее и подготовиться ко входу. Там зарегистрировать платежные системы, завести деньги на биржу, купить монету и так далее. И подготовиться к понедельнику к хорошему входу в профитбот. Поэтому супер, супер. То, что сейчас депозит, наверное, можно сделать только по понедельникам. И второй важный момент, что, обратите внимание, ProfitBot за 5 месяцев дал такой объем, такой оборот, что вся заложенная в него в этот проект эмиссия ВЕК была выработана за 5 месяцев. Но мне кажется, это хорошее подтверждение тому, что этот проект действительно прост, понятен и очень доступен. И то, что сейчас вот мы работаем в этом проекте на райда, я думаю, мы повторим эту историю и даже еще перевыполним этот план. Вот так вот. Двигаемся дальше. А для активных. Я думаю, что посмотрев на вот эти плюшки, которые есть для активных, даже самый пассивный инвестор должен рассмотреть активную форму заработка, друзья. Шестиуровневая реферальная программа. Очень простая, но достаточно доходная. С первой линии вы получаете 7% от депозитов лично вами приглашенных людей. 7% просто прекрасно. Со второй линии 3% от депозитов, соответственно, второй линии. И с третьей, четвертой, пятой и шестой по одному проценту. То есть если сложить то, ребята, это дополнительные 14%, 14 вы будете получать на свой баланс. А по этому поводу я хочу рассказать вот вам пример, прям реальный пример из жизни. А у меня партнер, я его лично очень хорошо знаю. Вот, и его история, мне кажется, весьма показательная. И показательное для тех, кто переживает, что у него может быть мало денежки для старта или еще что-то. Или он может быть стесняется приглашать. Нет, ребят, вот просто в двух словах история. У партнера 18 декабря прошлого года в день старта профит-бота было 10 долларов. Он вошел в проект. Мы в один день с ним вошли в проект. Он стартовал с 10 долларов. За это время он не внес в этот проект ни одного цента своих каких-то сбережений или в других проектах заработанных денег. На сегодняшний день его тело депозита составляет около 4000 долларов. То есть человек 5 месяцев активно работал, строил команду, делал реинвесты и пожалуйста, вот вам результат. Порядка 40 долларов ежесуточно он получает. Если конвертировать по по курсу сайта, то есть он получает порядка 10 монет в веках. 10 монет в монет век он получает в сутки. Но это же прекрасно. Отличный пример тому, что при активной работе всего лишь с, даже с 10 долларов можно создать команду и прекрасно заработать. Но это ли не чудо? Поэтому, друзья, кто еще думает о том, что он пассивный инвестор, я рекомендую вам становиться немножечко более активными. Потому что это того стоит. Ну и еще, на мой взгляд, это самые интересные фишки в этом проекте. Потому что, может быть, с первого взгляда кажется, что ничего здесь такого сверхъестественного нет. Но когда закрываешь какой-нибудь из рангов, то ты начинаешь понимать, что стремился к слишком малому. Есть к чему стремиться. Итак, коротенько про ранги, друзья, потому что, ну, это просто нужно знать. Вы, сделав самый минимальный депозит, приобретаете статус партнера и сразу же имеете возможность приглашать других людей. И не просто приглашать, а подключать их в свою команду. Потому что до тех пор, пока у вас не активен депозит, то есть одной регистрации недостаточно, вы сделали минимальный депозит, у вас появляется реферальная ссылка, и вы начинаете свое путешествие по этому морю криптовалютных чудес. А вот. Дальше. Ранг R1. Казалось бы, первый достаточно скромный личный депозит должен быть 1500 долларов. Объем первой линии 25 тысяч долларов. И вам компания бонусом скромно, но сразу же дарит 100 долларов. Автоматически сразу, как только у вас закрывается ранг, вам сразу на баланс памс и 100 долларов. Приятный бонус. Дальше вы уже прочувствовали, что здесь все очень серьезно и интересно. Вы стремитесь к рангу О2. Личный депозит от 5000 долларов, объем второй линии 125 тысяч и бонус 500 долларов уже поинтересней. На это уже можно не только мороженое купить, а даже и побаловать себя чем-нибудь приятным. Но двигаемся дальше. Вот здесь, ребят, начинается самое интересное, потому что ранг F3 – это первая ступенька к денежной ракете, к денежному пылесосу, я не знаю, называйте как хотите. Ваш депозит – 15 тысяч долларов и выше, объем третьей линии – 375 тысяч, два партнера в ранге O2-1, один r и… Просто вдумайтесь, 2% с ежедневных начислений партнеров первой линии. А вы представьте, у вас большая первая линия. Каждый понедельник у вас подключаются новые люди. Раз. Второе. Каждый понедельник ваши активные партнеры делают реинвесты, увеличивают свое тело, тело своего депозита. И с каждого Начисления, да даже не с этих начислений, а с каждодневных, то есть у каждого из ваших партнеров есть тоже много открытых депозитов и в течение суток им приходят начисления по этим депозитам. А вот вам приходит 2% с их ежедневных начислений. Вы просто вдумайтесь, вот такие малюсенькие монеточки, малюсенькие проценты начинают просто превращаться в огромные, в огромные суммы на вашем счете. Поэтому F3 это только первая ступенька, потому что следующий ранг I4, от 75 тысяч долларов уже ваше тело депозита. И это тоже, поверьте, реально. 1000 1000 миллион, 250 объем четвертой линии. А не забывайте, что структура у нас разрастается, и четвертая линия у вас тоже будет огромная. Два партнера в ранге F3, один партнер в ранге O2, и уже 2% с начислений первой и второй линии. То есть... Просто вдумайтесь, это я даже не знаю, это даже не геометрическая прогрессия, это что-то невероятное. Ну и э, я пока еще не осознал, я себе еще не представил, но стараюсь. Ранг Т5. Ваш личный депозит от 150 тысяч долларов, объем пятой линии 5 миллионов, два партнера в ранге А 4 один партнер в F3 и, друзья, 2% с ежедневных начислений первых трех линий. Но это просто космос. Здесь, я думаю, уже можно будет думать о замке в Париже где-нибудь, или под Парижем, или в Провансе виноградник разбивать. В общем, на что вашей фантазии хватит, вот реально здесь просто начинается крутая свободная жизнь. Вот, двинемся дальше. Участие в проекте ProfitBot. Что для этого нужно? На самом деле несколько простых действий. Ребят. Первое. Зарегистрироваться по реферальной ссылке вашего партнера, пригласившего вас оплайна. Второе. Купить на бирже токен RAID. Третье. Пополнить баланс личного кабинета токеном RAID. В понедельник открыть депозит а дальше получать ежедневно начисляемые проценты по депозитам. Ну что может быть проще? Раз, два, три, четыре. Ну и для активных или для тех, кто хочет стать активными, увеличивать свой доход путем заработка на приглашениях, как я уже говорил, до 14% от шести линий в глубину. Просто великолепно. Так, пополнить баланс. Об этом мы проговорили и не забывайте, друзья, Баланс пополняем в токене райда. Соответственно, и выводим из проекта тоже токен райда. А уже дальше мы с токеном райда работаем на бирже, продавая его по нужному вам курсу. Ну и акцентируя на этом внимание, я хочу еще напомнить о том, что, друзья, вы себе фиксируете, по какой цене вы покупали монету при входе, чтобы ни в коем случае не продать ее дешевле, чем вы покупали. Потому что это как минимум неразумно. Двинемся дальше. Ну и что касается выводов из проекта ProfitBot, то все очень просто. Все, у кого еще конвертируется век, те в курсе. 1% от суммы вывода и от одной монеты век можно выводить. А с райда 3% от суммы вывода и от 3 монет райда. В принципе, это тоже хорошо, что немножечко вывод завышен, тем самым вы, чтобы лишний раз не вывести монеты, да, грешным делом не продать по низкой цене, а подкопили, подумали и сделали реинвест. Так что это очень даже хорошо. В общем, вот так, друзья. В двух словах я прошелся по маркетингу ProfitBot, напомнил. Тому, кто, может быть, подзабыл о том, насколько он хорош. Вот, что делать с монетой век, как ее хранить и не паниковать, мы с вами проговорили. Да, я думаю, нам разблокировали чат. Роман, спасибо. И сейчас, друзья, время вопросов и ответов. Можем с вами пообщаться. Ну, для начала давайте, может быть, дайте обратную связь. Как настроение после услышанной информации по шкале от 1 до 10? Ребята, как слышно? Отлично, Ольга, заряжена на позитив. Десяточка. Вот, отлично. Супер, а то я думал, что вы приснули там немножечко. Друзья, здорово, здорово, здорово, что все заряжены, все на позитиве и давайте тогда вопросы и ответы, потому что может быть я что-то упустил, на что-то не обратил внимания, то сейчас я с удовольствием отвечу и внесу некоторую ясность. Так, слова благодарности, это очень приятно, спасибо. Спасибо. Ребята, ждем ваши вопросы. Так, все понятно, доступно, спасибо, Наталья. Я очень старался. Действительно, говорить простым языком. Минимум цифр, максимум эмоций. Жалко, что я вас не вижу. Видел бы ваши глаза. Конечно, эмоций было бы, наверное, чуть больше. Вот, вижу вопрос. О, отлично, пошли вопросы. Хорошо. Так, у меня Наталья, Наталья. У меня вопрос. Когда возобновится эмиссия, реинвесты в профит-боте? на веках и снова заработает. <къех> Наталья, я понимаю ситуацию таким образом, что в этом году, то есть ну, ориентировочно до марта месяца 22 года, эмиссия монеты век уже на этот год запланированная, она вся вышла. Поэтому э -э, логичный вывод, то что в этом году точно на веках ProfitBot работать не будет. А второе, будет ли он, возобновится ли он именно в формате заработка монеты ⁇ Век ⁇ Я думаю, что этот вопрос вообще пока еще даже не обсуждался. Наверняка его знает, ответ на этот вопрос знает Искандер и обязательно с нами поделится этим. Но в этом году однозначно нет. И второе, то, что давайте вот все-таки поймем то, что в этом году добычи монеты ⁇ Век ⁇ в принципе, практически нигде не будет. Она будет только в криптоакселераторе, пока не закончится. Там порядка 150 тысяч, по-моему, остался лимит. Golden рейша, понятно, да, там все в порядке и все. И третий способ, это пользуясь возможностью просто купить монету ВЕК по биржевому курсу, пока этот курс действительно находится очень низко. Я уже рассчитываю, рассчитываю. я надеюсь на то, что мы уже где-то дошли до какого-то дна. То есть хотелось бы, чтобы исторически мы больше такого курса века не видели. вот. А сейчас все те же действия, как мы хорошо умели зарабатывать в профит -боте на монете век, нужно полностью повторить или даже перевыполнить эту историю, но только на токене райда. И все будет хорошо, прекрасно заработаем. Вот, Наталья, спасибо вам за вопрос. Я думаю, я вам ответил. Игорь, Олег, для пассивщиков профит -бот лучше бинара? А... Игорь, я вот, знаете, я не хочу сравнивать эти проекты, ну, и, наверное, не, и не стоит их сравнивать между собой, потому что эти проекты, они хороши и один, и другой, и они оба хороши как и для пассивщиков, так и для активных. То есть есть свои принципиальные фишки в ProfitBot, то есть его простота и хорошая реферальная программа, и не нужно лицензии. А в бинаре э, есть прекрасная вещь, за которой, в принципе, все гонятся. Это бинарный бонус, и он отлично выстреливает. И есть еще реферальная программа, но нужна лицензия. То есть я, вы знаете, вот все-таки за все время, что я нахожусь в компании Века, я участвую, в принципе, во всех проектах, я для себя понял одну вещь. Все проекты ну, достаточно сбалансированы, продуманы, и если где-то что-то, Кажется, что проседает, где-то в другом месте это вырастает. Поэтому, ну, мне кажется, не очень корректно их сравнивать. А если решить для себя, где участвовать в профитботе или в бинаре, то мой ответ будет однозначный. И в профитбот, и в бинар. Тут без вариантов. А еще и не забудьте подключиться во все остальные проекты, потому что там тоже интересно. Поехали дальше. Андрей. Как перевести доллары в личный кабинет в депозит? Андрей. Все очень просто. Сначала фиатные средства нужно завести на биржу CoinGalaxy. Это можно сделать ну, двумя способами: просто это либо через кошелек Payer, либо через Perfect Money пополнить биржу CoinGalaxy. На бирже CoinGalaxy купить токен райда и райда перевести в проект ProfitBot и в понедельник открыть депозит. Либо еще третий вариант, на какой-нибудь другой бирже купить USDT, перевести USDT, это крипто-доллар, перевести в CoinGalaxy, обменять его на доллар, за доллар купить райда, ну и потом уже райда переводить в этот. Но самых простых два способа, это Payer и Perfect Money, биржа CoinGalaxy, покупка токена райда и перевод в проект Your ProfitBot. Вот, спасибо за вопрос. Так, вопрос следующий. В веках на стейкинг сейчас можно заводить? Да, Балат, можно заводить э, на стейкинг. Веки. Единственное, что сейчас э, единственное, сейчас, что не нужно переводить деньги. Деньги. Не нужно переводить монету век в проект криптоакселератор. Достаточно ее завести на холодный кошелек и прямо с холодного кошелька застейкать ее в криптоакселераторе. Ну и потом по окончании вот этого стейка, депозита, да. нажать закрыть и проценты автоматически зачислятся вам на холодный кошелек. То есть ваши деньги будут храниться уже конкретно в вашем кошельке. И ответственность за ваши все средства уже будет лежать только на вас. А проценты придут именно на него. Дальше. Алексей, до марта 22 открыть депозит в веках будет нельзя. Да, Алексей, однозначно, что в веках в профитботе, в монете век нельзя будет открыть депозиты. Возможно, уже навсегда. То есть пока нет такой информации, возобновится ли депозитарий в монете век, вообще нет информации. Судя по всему, нет. Пока точно нет. Вот, думаю, ответил. Так, Илья, почему такая большая комиссия на выводе, на, при выводе на вопрос? Ну, я так понимаю, что вопрос, почему комиссия при выводе райда 3%? Илья, ну, я понимаю, что эта компания рассчитывала, поэтому, значит, так нужно. То есть я на этот вопрос некомпетентен ответить, потому что это вопрос к разработчику. То есть, друзья, вообще все наши проекты и ProfitBot в частности, ну, это некоторые условия и правила, по которым мы согласились принимать участие. Поэтому есть условия, если вы играете по этим правилам, значит окей, вы зарабатываете. Если ну нет, то значит, то значит нет. Вот. А, я спрашиваю о следующем годе после марта 22 второго года. Ну, я не могу ответить сейчас на этот вопрос, потому что этот вопрос конкретно к основателю, к Искандеру, потому что он видит, он понимает, и пока про это вообще не было никаких ни разговоров, ни анонсов. Дальше. Если мой партнер перешел на райда, а я еще в веках, мне будет поступать от него райда на баланс по партнерке, если я не перейду на райда? Руслан. Абсолютно не переживайте, тут нет такого понятия «перешел» или «не перешел». Все ваши депозиты, которые работают в монете ВЕК, вы получаете до последнего цента, пока не работает депозит. Если у вас нет активного депозита в райда, то ничего страшного, вы его запросто сможете открыть, когда к вам придет рефералка от ваших партнеров, которые открою депозит в токене райда, и вам придет именно реферальное вознаграждение на баланс ВРА, и вы сможете снова начать набирать обороты. Вот. Так, так, так, спасибо, отличный ответ, спасибо вам за обратную связь. Так, продолжим. Можете ли еще раз пошагово показать, как вывести монеты из профит-бота? Значит, пошагово могу рассказать, как вывести монеты из ProfitBot. Вопрос только, какие монеты. Да любая монета выводится из ProfitBot следующим образом. На э, главном экране в кабинете у вас есть такой как экранчик мобильного телефона, и там у вас э, отображается сумма в долларах, это веки, а следующая строчка это райда. А снизу две кнопочки. Одна, по-моему, такая сине-зелененькая. На ней написано «пополнить», а следующее «оранжевое» «вывести». Ну или наоборот, по цвету не помню. Так вот, как вывести монету? Нажимаете э, «вывод», «вывести», выбираете, там два варианта есть, либо «век», либо «райда» ТРЦ-20, вставляете адрес кошелька того места, куда вы планируете вывести, будь то либо другой проект, либо биржа, нажимаете «вывести» и тадам! Минус 1% в веках, минус 3% в райда, и денежка у вас попадает туда, куда вы указали. Вот. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что я ответил. Так, благодарю, спасибо. Добрый вечер, добрый вечер. Так, так рано числяют на баланс. Ага. А вот, Андрей Соколов, я имел в виду, в кабинете у меня есть... Депозиты на веках с поступлением на баланс долларов И вот с этого баланса в долларах как-то сделать депозиты от грейзраида. А, все, понял вас, Андрей. Вот, скажу вам следующее. Давайте просто проанализируем, логически подумаем. Смотрите, вы можете долларовый баланс, который у вас в профитботе, сконвертировать только в монету век. И если вы так сделаете, выведете на биржу, и за эти э, веки купить райда, то ну, на сегодняшний день я бы вам так не советовал, потому что это экономически нецелесообразно. Слишком низкий курс века ну, по отношению к райда, то есть это нелогично. Я бы так не делал. Я бы э, либо изыскал для начала какую-то небольшую сумму, купил бы райда и заинвестировал райда и строил бы партнерскую сеть. И таким образом бы зарабатывал. А все, что у вас конвертируется в монете век, но ну, об этом мы говорили в начале, я рекомендую ни в коем случае не сливайте свой век, поберегите его. И я думаю, что через некоторое количество месяцев вы будете благодарны. Вот. Берегите век. Век – это криптозолото в нашем сообществе. То есть это то... В принципе, за что здесь и ведется, ну, борьба, не борьба, за, за то, за что ведется здесь вся работа. То есть это основная монета сообщества, которая при старте, при запуске площадки Puzzle Market будет на ней платежным средством. И ее ценность будет значительно выше, чем вы себе даже сейчас можете представить. Поэтому берегите, храните, хольте или лейте монету век. Райд тоже слишком сильно по заниженной цене тоже не рекомендую продавать. Зарабатывайте, ну и прибыли фиксируйте. Это тоже важно. Вот, спасибо. Так, скажите, когда баланс в долларах от век будет, возможность реинвест делать в райда? Ну, я вот только что ответил на этот вопрос. Чтобы в райда делать реинвест, нужно в проект завести монету райда. А продавать веки за райда – это нынче невыгодно. Так, депозит только по понедельникам. Да, Николай, депозит только по понедельникам. Так, курс век, когда будет рост? Алексей, это супер вопрос, когда будет рост? А я отвечу, давайте активно поработаем, увеличим сообщество в два, в три, в четыре раза все вместе. И тогда, я думаю, мы увидим очень хороший курс века. Вот. А ванговать, когда это произойдет завтра, послезавтра или через месяц, ну, я на себя такую ответственность взять не могу. Я верю. Я холдер. Я верю в монету. И ни в коем случае не продаю. Ни на просадке, ни на взлете. Я ее берегу, потому что верю в то, что будет. То, что будет. Вот. Так, спасибо, пожалуйста. Вам спасибо за активность. Так, Наталья, можно ли заполученный в ProfitBot зайти в депозитарий на CoinGalaxy? Значит, по поводу депозитария CoinGalaxy, я так понимаю, речь идет о токенах самой биржи. Наталья, я думаю, что этот вопрос лучше всего задать в чате биржи CoinGalaxy, потому что я не, не разбирался в этом вопросе по поводу коинов самой биржи CGC. Насколько я помню, сейчас они по-моему, продаются по 3 доллара, но условия депозитария я вам не скажу. Это обратитесь в чате биржи CoinGalaxy, вам там ответят. Так, чат у нас открыт, вопросов у нас, судя по всему, больше нету. Ну что ж, друзья, в таком случае, если вопросов нету, будем заканчивать. Хочу вас всех поблагодарить за активность, за внимание, за я думаю, что мы сегодня провели хорошо время, используй, обменялись мнениями. Вот, а, вижу еще один вопрос. Сейчас нужно закупать век. Да, это не вопрос, это утверждение. Да, абсолютно верно, друзья. И на финал хочу сказать, что пользуйтесь этой хорошей возможностью. Сейчас действительно хорошая точка входа. Самое то время, когда нужно подставлять ведра и собирать монету век по такой низкой цене. И, безусловно, ее хранить. И не забывайте, что наш фокус сейчас полностью направлен на заработок на токене райда. Это важно. Поэтому, засучив рукава, приглашаю всех активно потрудиться во благо и себя, и вашего окружения. Спасибо всем, дорогие друзья. До связи.